Всем привет! С вами Голок Автолюбителя. И сегодня мне бы хотелось вам показать, чем мы занимаемся в обычные будние дни, с чем связана наша работа, почему у нас автотематика, блок автолюбителя. И вы сейчас все поймете. У нас на обзоре Toyota 200, -ка. она находится в Нижнем Новгороде, и она продается. Вы можете посмотреть обзор до конца. И если вы ищете этот автомобиль, то лично я вам его рекомендую. Так, всем пример. На продаже он 200, 12 год, 55 тысяч пробега. Дополнительный спойлер установлен, альтернативная оптика под 200-ку рейстайловую. Оборудовано фаркопом. Крышка багажника с доводчиком с электроприводом. Пойдемте посмотрим салон. Автомобиль бензиновый. Судя по пробегу, пробег реальный, потому что все ручки чистые, не протертые. Пластик не заезженный. Есть подогрев руля, электроскладывание зеркал, блокировки соответственно все. Давайте посмотрим пробег, чтобы не быть голосовым. Сейчас он запустит. Ага, 55-400. Давайте перейдем к капоту. Под капотом, пространства Крайне того сделанного официалов 01, 07, 20 года. Следующее что его будет 65, 366. Ну что, перейдем к осмотру сначала внешнего вида, да? Да, где давайте. что с прибором? С прибором, чтобы его.. Да, чтобы... Э -э чтобы покупатели где этот прибор. Вот, вот, вот, вот. Собой. А, чтобы у людей не было никаких сомнений, сейчас посмотрим с толщиновером, а, что окрашено, что не окрашено, потому что автомобиль окрашен двухцветно. Вот, посмотрим, что сколько бьется. Так, держите. Первое это начинается начинать с капота, да, да? да, Первое да. не, не было ли окрашен капот? Капот, потому что не крашен. Смотрите, хоть стоит мухобойка, да, начнем мерить Нет, сразу. Ее поставили мухобойку, поставили в 2018 году. В 18 году. Ага. Поэтому. Ну давайте начнем ну, мерить. Он и под мухобойку тоже хороший. Сколько? 397. 385. Это что у нас, пленку или что? Это лак, это 300, потому что капот двухцветный, если мы перейдем сюда, 5, 5, 5. потому что автомобиль сделали двухцветном исполнении. 334, то есть капот весь ровный. Сейчас с той стороны еще посмотрим. Здесь 385, вот второй слой. Здесь тоже есть переход. 300. Двести пятьдесят два. Двести двадцать девять. Так, давайте вот здесь. Сто восемьдесят три. Здесь двойная лак и двойная окраска, Она может быть, вот двести шестьдесят девять, есть автомобиль ровно. Так, посмотрим. Триста дверь. 272, 386, перейдем сюда. 351. 319. Давайте вот здесь посмотрим. Вот здесь есть следы, скорее всего, был. Сколько здесь? 1309. Скорее всего, была царатина. Давайте посмотрим стойки. Была царатина. Вот здесь места и стойки. 169 завод, 159, 430, то есть зона удара где-то вот здесь была, скорее всего была царапина, слегка протерлась. Герметик, раз, герметик, герметик весь заводской 1600. Герметик весь заводской. Да. Давайте еще вот здесь посмотрим. 4664. Ну, здесь видно на самом деле следы ремонта. Да. Возможно. Давайте дальше. Вот на эту я стойку знаю, Потому что там нет вот этого, того, что здесь. Я, я не по этому. Потом... Не, я просто говорю. Возможно, это вообще делаю... без вопросов. Да. Давайте посмотрим. Нам скрывать нечего. 142, 133, 100. Ну, заводской окраской, не знаю, давайте вот здесь посмотрим. 90. 90 даваются, да? 120. Угу. Давай начнем мерить вот эту дверь. 464, 343, 264. Сколько там? 264, да? А, теперь сапог померяем. 304, 450. 770 1400 есть что-то 500 то есть вот э, зона повреждения была ну, где-то вот здесь примерно здесь были 400 вот вот. ну, довольно-таки глубокие вот скорее всего задели дверь и вот здесь да. вот слигансуют 423 484 370 процентов Померим проем 95 114. То есть в зоне удара все ровно. То есть была окрашена вот эта часть. Но ну, в принципе, здесь не удара, а зона царапин. Зона царапина где-то вот здесь вот, да, вот в этом да, промежутке вот думаю, отсюда да, до сюда я думаю да то есть, тут, то есть криминала нет ну, вот. Пойдемте дальше. 415 117 завод 318 на это двойная Ничего не было, потому что автомобиль двухцветный. 369, 349, 295, 269, 269, то есть розность. Здесь окрас в поле, кроме зоны царапины. Теперь крышки крышке багажника. Сто тридцать, сто шестьдесят, сто тридцать, сто сорок шесть, сто семьдесят пять, сто сорок четыре завод четыреста. 290, 325, 331, 318, 319, 328. В принципе, тоже двойная трасса, то, что э, палаченный автомобиль был в данном исполнении цвета и выполнен 159. 41 двери злотские, 128, 173, 157, 159, 141, середина двери, 151, 150. 140, 142, переднее крыло 200, 170, 157, двойной цвет здесь выполнен в переход, то есть нижняя часть автомобиля полностью заводская на этом крыле, 194, вот второй цвет, 296, ну 300 как и по всем автомобилям капот эта сторона 270 280 то есть капот в принципе ровно до 300 до 362 220 крыло 181 так что. Сейчас давайте по салону полностью, наверное. Салон. Крыши, да, людей интересуют крыши. Вот имбовна в пленке. Крыша затянута пленкой. А, Крыша ее так, давайте ее пробьем крышу с пленкой. Подержите. Да. Не я говорю, что. 353. Залезетесь, чем надо. сюда тоже не подушке. Да, вот. Вот направо. Да, да, да. 350. Uh -huh. 348. То есть, в принципе, она вся ровно. Uh -huh. То есть, да, мы взяли вот такой пятачок и весь он, то есть, как бы присущий, когда всегда 200 когда они ездят по трассе, сколы, подкрасы и все остальное, здесь ровно. Мы сейчас на наличие пленки всего остального посмотрим. У нас еще надо задать вопрос, какого плана роды или стекла стоят на автомобиле. Это мы снимем. Обязательно. Так, пойдемте к багажнику. Так, давай камеру вот, сюда, вот чтобы э, показать людям, что здесь. Если вот мы посмотрим на эту часть автомобиля, мы увидим, что здесь оклеен автомобиль пленкой. Видно там? Еще раз рукой показываю. А, вот здесь вот видно оклеивание пленкой. Так. Вот, то есть это не крашеное. Крашеные только бананы и часть капота на автомобиле. Ну и, соответственно, передние крылья. Все остальное покрас автомобиля ровный. То есть есть небольшие да, повреждения на правой стороне, но это не криминальные дефекты. Да, и они не скрываются, то что там э, был косметический ремонт и глубокий царапин. А, тем более вы говорили, что есть фотографии. Есть фотографии, есть да. Есть фотографии, отлично. Вообще. То есть их можно приложить. А, третий ряд сидений снят. Да, он в наличии. Да, то он, все, тоже все переда... с он тоже передается с автомобилем. Да, второй комплект колес зимних. Не комплект колес, а зимняя резина именно на 22 радиусе. 22 радиусе. Да. Отлично. Вот еще дополнительно установлена полка, которая редко присутствует в Land Так, оригинальная полка. Оригинальная полка, да. Отлично. Камера заднего вида. Это дополнительные, дополнительные камеры. Дополнительная. Родная камера стоит тоже. Это дополнительная. Вот она. Здесь. Да, вот под вот родная камера. Так, соответственно, все наклейки, все шильды, все есть. Пойдем там по дверям посмотрим. Наверное. Я установлю дополнительный фаркоп. Не знаю, наверное, только катер у него ну, Пару-тройку гидро... Пару раз, наверное, использовали. Да, его. да, гидроцикл. То есть он не ржавый, розетка целая, не разболтанная, там ничего не отвалилось. ну это все мелче, это Но... упадет. Тем не менее, не 10 Десять тысяч рублей. Если да. 10, мне кажется, это дороже. Да. Установлен пороги Парусные более интересные. Пороги. Отличаются На. от заводских. От заводских отличаются. Безводские есть, Злодские есть да. родные пороги есть. Резина Yokohama. Наклейки все на дверях есть. На стойках тоже все наклейки резины. когда еще не делали на 5 пошли делали, на... уже, мне кажется 14, -го, 14, -го, 14 -го года да пошли к нему как-то и покрама отличное состояние оригинальные колесные диски интересные оригинальные да именно да реплика балда да. Оригинал тоже да? Да, есть. Заводские колеса, да, на на Посмотрим оптику автомобиля, да, фары э, нету, ни омывания песка, э, с полов больших никаких таких нету, ни на бампере, но ну, бампер, в принципе. Бампер как... тоже перекрашивали все, тогда автомобиль приводили. То камера переднего вида тоже нет песочная, целая, стекляшка, с хрусталик целую у нее. Решетка хром весь присутствует на месте, никаких таких ярко выраженных дефектов нету. Я думаю, можно посмотреть по болтам крепления крыльев, если там пластик не Ради бога, давайте. Я просто не помню, по-моему, там закрывается Раму мы сейчас отдельно покажем. Так. Болты капота. Да, капот откручивался, но потому что делали полосу, скорее всего. Болты капота откручивались, но чтобы сделать второй слой. Опять же, наклейка ну, это, на капоте. Все, да, да, да, да. все присутствуют вот здесь вот который ага. вот, обратить внимание а, самое главное властик. вот это с номером да, вот, все под капотку закрываем а, опять же тормозная жидкость чистого цвета можем ее её... кусать все обслуживать на следили Сигнализация с автозапуском, да? Я так понимаю? Да Так, раму, наверное, я сейчас сам покажу Владимир, сами так, держи вот это. Я вас повар ходил, попрошу такой, без проблем. Посмотрим раму. Так, следов коррозии нет. Выхлодная система оригинальная. Сейчас мы посмотрим с той стороны еще катализаторы. Болды, крепления подвески не тронутые подтеков на трансмиссии нет подтеков на яблоки заднего моста нет Выхлоп оригинальный. Яблоко моста сухое, повторюсь. Крестовины шприцевались. Это отчетливо видно. Они обслуженные. Продолжение Интересный спойлер автомобиля есть. Спойлер, да, стоит недешевый этот. Именно это так... Ханский, наверное. Нет, это ТРДш. ТРДшный. Отлично. Цвет автомобиля, хоть и был небольшой косметический ремонт, подобран хорошо. Отличий никаких нет визуальных. В профессиональном сервисе это делают. Ну, не стыдно заехать в такой сервис. Да. Наши знакомые. Да, что я еще, еще хочу сказать. Э -э, почему машина стоит так ровно в горизонт? Вот она стоит. Давайте обратите внимание, Не да. клюет носом вперед, вперед да. как ага. обычные кружаки пружины. у нее э, передняя часть всегда намного ниже, чем задняя ага. Он более-менее стоит в горизонте из-за того, что здесь стоят фирменные тойотовские оригинальные прокладки под проставки. передние проставки Да, проставки ага. под передние пружины ага. Ставились их, опять же, они устанавливались у нас э, в Тойоте ага. на Московском шоссе Показ своих салов, да, там они никаких не особо больших денег стоят, но порядка может быть около 20 тысяч рублей это все стоит, но э, сам факт, это люди, многие, может быть, там не знают или еще что-то, э, чтобы вот машина не клевала носом вперед, угу. здесь стоят оригинальные прокладки под э, передние пружины, угу. которые дают где-то, может быть, полтора сантиметра... Э, Я понял, выравнивают автомобиль. Да, подъем передней части. Тормозные диски ровненькие, без фазок, что опять же говорит о реальности пробега автомобиля. Так посмотрим стекла, стекла Тойота. Тойота. Тойотаское стекло. Здесь у нас тоже Тойота. Тойота. Наклейки присутствуют. стекло тоже оригинальное снова поближе покажу да так Теперь сейчас посмотрим а, вин рама номер рамы и мы катались посмотрим Привода сухие, пристанино видно, что обслуженные. Катализатора никто не лазил. Рама без рожавчины. Да, да, да, вот он спереди справа да, да, да, если, лицо, да, влево да если есть возможность достаточно рам чистый, не затертый. Теперь же все клипсы на подкрылках присутствуют. Так и Северус. Да-да-да, колеса, И конечно, кожа. смотрятся вообще отлично. Ну, я вот выбирал, мне такие понравились. Они по ранжеровеевые даже больше такие. Ну, ранжевый 22 тяжеловато. Дизайн. дизайн. Схож... Но... Схожие модели. Это чисто, это, это просто... чисто. Да. Это не надо. Не чисто обслуживание. Чистая обслуживание. Так. Мобиль. Джеблюсти 349 километров это первый да, да, да, да, да. это предпродажка 55 366 сделано того 1 0 1 0 1 на 2020 модель полностью обслужен следующая страница. следующая страница пустая 30 29 так и по салону Вот у меня элементы салона, все чистенько, Малышки, хром не ползет. Стрельнуть панель ровно. Задний климат-контроль. Чистенький, хорошенький, ухоженный автомобиль. 50 тысяч рублей порядком плюсом идет как бы ну это по минимуму если такие шторки вот э, шить и угу. установить они какие-то ну, может шить может это, это можно сказать оригинальный 50 тысяч рублей порядком плюсом идет как бы ну это по минимуму если такие шторки вот э, шить и да, потому что они сзади стоят у вас и на заднем стекле ну соответственно присутствует тонировка вот сюда, сзади задней Сейчас были там. номера красивые вставляете? Нет, Нет номера первая. Включевой доступ, электроколонка, все работает. память сидения а соответственно навигатор Механическая защита с бокам дальше, дальше, дальше а все вижу сейчас чуть позже покажу джбэл акустика для Toyota это очень хорошо Ошибок никаких на панели не горит Коптишка работает. Сыном заработал, куманки работают, дальние работают, все работает. На самом деле даже не знаю до чего докопаться. Но ну, вот состояние реально очень приятно такой автомобиль видеть. Капкировка капота дополнительная. Холодильник. Холодильник присутствует. Ну, там сверху полочка лежит. Это, это, это я знаю. Зажигается индикатор. Я показал, что индикатор работает. Вентиляция сидений и подогрев сидений. Друзья, ну как вам автомобиль лично мне приглянулся? Я бы закрыла глаза на косяки по кузову, потому что дополнительного оборудования установлено столько, и я ни в одной машине лично не видела столько плюшек от собственника. А если ты хочешь приобрести этот автомобиль, то все контакты строго под видео.